Привет, я Шок. Я думаю, что у каждого из вас есть знакомый или, к несчастью, друг, который постоянно обвиняет всех, кроме самого себя. То команда неудачная, то кто-то не знает раскидку или плохо стреляет. А он самый лучший, он батя, и он вообще играет на 4000 L. И мы решили найти этого человека, который о себе так заявляет. И нашли. Привет, меня зовут Андрей, мне 15 лет. У меня сейчас около 1500 L И 20 вг максимум было 1660-25. Я был в офигенной форме, шел к десятке. Но, к сожалению, так и не смог у я, потому что Каждую катку кидала придурков. Очень много токсиков. Вот Я считаю, что спокойно типа на 4 кэлла отыграю. Может быть, первой катке будет сложновато, но дальше все будет легко, потому что, ну, реально лучше, чем... Ну, сильнее, сейчас свой уровень, короче, играю. Намного. Сейчас мы сделаем эксперимент. Позовем его в команду, где играет 4 человека с АВГ 4000 кэлла. И посмотрим, насколько будет хорош в этой команде. Возможно, это реально скрытый талант, который нужно заметить. Давайте смотреть. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Это очень важно сейчас, канал требует активности. Поэтому огромное спасибо всем. Как вы знаете, вышел второй Сурс. И чтобы не пропускать никакую новость про этот движок, мы сделали свою СМИ, которая называется Retake. И в честь такого события мы раздаем лайт подписку на Сайбершоке каждому, кто подпишется на наш Телеграм-канал. Просто напиши нашему бату и получи подписку. Ссылка есть в описании. Ну что ж, первый раунд у нас живой. Давайте посмотрим, как он режется. Мы будем слушать и противников, потому что таковые у нас реалии там. Короче, делаем разрыв, чтобы не успокоиться. Он очень плохо не порезался Раунд Раунд закончил, Раунд закончил. Он... Так, анкета? в анкете он говорил, что он колит постоянно, но его никто не слушает, да Игорь? Да Окей okay. Что делаем? И... Давайте начнем с того, как он вообще не, да, держит я, прицел я, Вроде неплохо под Банан. Банан до сих пор пикает Пойдите ближе Вроде прицел постоянно на голове Правильной позиции занимает КТ, дайте КТ Я файл ждал от КТ Ого, там смог забагался Слушай, ну он смелый, он смелый, это сто НТ НТ парни, поддерживает команду Нужно распределиться, два банана, два псы, я на меду буду Шорт один О, сказал информацию, молодец молодец. Еще один, по Сохранение девайс. Я бы Ну, неплохо. Пожалуйста. реакции не хватило. Да, да, да, с реакцией была какая-то проблемка сейчас. Обскиский. Я вас жду. Я вас жду, говорит. Он очень тихо говорит и очень быстро. Очень сложно понять, о чем он вообще пушай, говорит. Пусть Счет 5-1. Пока им сложников. Дигл. Не отыграл. Авик на миду. Авик на миду, хотя там сзади был еще один человек. Он не сказал про двух. Не Флэш, не Слэш, не no. Упал сапсов. Шорт Упал сопсов. Шор будет Мы все Почему мне руки Почему? Почему? Hot, разыгрывает клатч просто стал набор. Ай-яй-яй. яй яй Китов нет. Очень странно. Первый. Ай-яй-яй. Мог занять выгодную позицию, как-то 50 на 50 стал на бортик и ждет. я им еще курить боюсь. Типа у них намного выше понимания. Я ничего такого не скажу. Лучше. Кстати, если кто-то хочет попробовать себя в роли аналитика, напишите в комментариях, на какой эло он играет на самом-то деле. Укажите его ошибки, может быть, советы, он точно это прочитает. Я свое мнение оставил в конце этого ролика. Я один на 10, найдите 4 байной на пистолетки. Купите флажки кто-то. от на и пост антенну. Тачки будут, кидай. Да. Сейчас трогай, сейчас трое. Пика. Убил Смок Плохой смок Я теперь мастер по смокам. Это плохой смок Короче, сейчас не буду обсезать. Смог. Смог. Смог. молик молик Смог. Смог. Смог. Смог. есть, Смог. Смог. Не, вижу. Да, не, выходит, не выходит, не okay, выходит Хорошо, как На Еще смелости Ни, одного, Бегу, два, Ни на. одного хп не потерял Бойчисы, скажи, пошел. скажи, чтобы Проверил никого okay, Просто молчит Молодец Молодец Вот это все Поймал уверенность Какой же молодец, а? Е, yeah. <laughs> хоть залыбался. Я типа, понимаю, что у меня позиция лучше, чем у типа. Я типа должен его убить, и у меня опять вот это вот... Еще, еще, еще, еще. Авик. Хорошо как. Хорошо. 12-16. Разыгрался. Напоминаю, седьмой левел играет на 4000 тысячи АВГ. убил. Под навесом. Спасибо за -я -я -я -я -я. Слушайте, ну информация, стрельба, реакция. Вот пока три момента. На КСФЛ вышло два новых режима. Это у нас дифюз и минер. Давайте я вам покажу, как работает дефюз. Нужно отгадывать числа. К примеру, я думаю, что выпадет число больше, чем 25. Ставлю 2 доллара и нажимаю играть. И бам, я проиграл, потому что выпало 20. Уже сейчас выпало. 54. Я сейчас делаю коэффициент побольше. Я сделаю на победу. Больше, чем 60. И выпало 89. И вторая минер. Вы ставите любую сумму выбираете количество мин чем их больше тем у вас больше выигрыша и нажимайте начать игру я пройдусь наверное по верху отлично я заработал 6 долларов ну понятное дело это слишком просто вот если будет 20 мин за каждый ход мы получим почти x5 ну, это сложно Не забывайте то, что Кайсфилл работает только на вывод скинов Но депозит работает любыми путями Заходим в «Пополнить», в «Бонусы» Здесь прописываем секретный код «Шок Fail. И получаем 25% к депозиту После чего заходим в «Рейфрал код» и прописываем здесь «Шок» И это дает плюс 5%, то есть 30% к депозиту любой суммы Используйте, ссылка есть в закрепленном комментарии на этот сайт Так, я думаю, после первой игры они сделали профилактическую беседу И попросили говорить информацию Давайте посмотрим, как это работает Okay. Okay. Сейчас должно быть лучше, потому что я уже как-то сходился Сейчас будет rush B, давайте посмотрим, как он отыграет, потому что это его позиция Я бы сайт отошел. Еще с Ну не хватает а пуль, не уследил Хорош. Хорош Я чуть не залил раунд, правда Но красавчик да? Очень рано, Молик Кура, согласись, Там но это очень рано Рано так еще не глубокий Спец для него ничего не делает да, Ну что, что даем Флешка. Me... Кура, что это за флешка? Объясни, пожалуйста. Вообще никакая Надо было кидать из бэксайта, как минимум. Плюс кого-то слепила Молик! Опять, смотри, они не успевают даже на плюс бежать. 2 2 2 Ван война бы выкачил. Молик в окно раньше да, времени. Все Он все вот, вот вот сейчас кинет и это будет вовремя. Вот вот такой молик надо кидать по времени. Кара. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Молик. Лешка. Я бы а отпустил. Я, я очень плохо стреляю. Пойдем. Так, ребятки, что сейчас произойдет? Кинет молотов, кинет смок, кинет флешку или гранату в окно? Да. Ничего. на 8 лет. Слушай, но он Уже обновил прошивку. По другому Яна. теперь It играет. 8 лет. <Elder sound> Ес, и они выиграют эту первую половину берь, rewind. Четыре фрага Слушай, ну можно было лучше Он кнопан, играет на инферно, на мираже Одну и ту же позицию А парты Зайдет смог Слушай, случайно выжил Этот нет Ставит под шок Он сказал вот этим, молодец Один из раундов Фалака, фалака. Вот сейчас да, просто он, будет он, косяк. Он, года он. от него. А. Что, что, что зачем? Про. Так смотрите, а он шо? знает One Way. Ой, шо, он шо, знает Fast да, да. Но да, в итоге, да, вот, это, типа, сказал, вот да. что мы получаем. Кон, кон, кон, кон, левый, джангл, джангл, тиммейт а идут жон. на шорт. Андер, андер, андер, андер. Но андер, забывает андер, про Андер. андер, бей, андер, андер. андер. андер. Смотри, что он делает. Он знает еще один. Посмог. Неплохо. Получилось, получилось. Последний раунд. Да, дига. это последний раунд. Шесть фрагов за игром. Шесть фрагов. На -табе. Да. Мне кажется, он играет на 7 левел. Вот именно на 7 Так оно и есть. Если тебе понравился такой материал, то крайне советую посмотреть разбор моей демки от чемпиона мира Моу. Просто тыкай вот сюда и переходи.